Вы научились петь распевки, но с песнями все равно беда не получается петь так же как артист, в чем здесь дело. Меня зовут Анна Камлевская, я ваш личный педагог по вокалу, и в этом видео мы разберемся с вопросом, сколько лет нужно петь распевки, чтобы наконец-то начать классно и красиво петь песни. Подписывайтесь на канал, если еще не подписались, и ставьте колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе новых видео. А теперь давайте разберемся, почему же распевки не работают, почему вы можете 2-3 года петь распевки но с песнями все равно возникают трудности ответьте себе на вопрос для чего вы поете распевки для чего вообще они нужны первый ответ который напрашивается сам собой распевка хорошо разогревает голос Ключевое слово именно «разогревает голос». То есть предполагается, что вы либо уже умеете петь, либо вы делаете распевку для какой-то дальнейшей основной тренировки. То есть это всего лишь разогрев голоса по всему диапазону, потому что распевки, как правило, у нас диапазонные. Мы идем от низких нот к высоким. Также на распевке вы можете отработать базовые принципы вокала. Следующий этап вы можете отрабатывать конкретный вокальный прием на распевке и тянуть диапазон. Вот такие задачи выполняет распевка. Именно для этих целей вы распевки и поете. А теперь обратимся к песням. Для чего ну, вообще артисты и вы поете песни? А поете вы их для того, чтобы те эмоции и смыслы, которые в песне заложены, передать с помощью своего голоса слушателям, используя при этом вокальные техники. Давайте разбираться. Вам нужна вокальная техника не сама по себе, а для того, чтобы эмоции передавать людям. Если у вас есть высокие ноты, как правило, это такой пиковый и очень сильный эмоциональный момент в песне. И, конечно же, если вы его споете спокойным субтончиком или вокальным носом, вы вот эти эмоции не сможете передать. Для этого вам нужен микс, для этого вам нужен белтинг. И именно для этого нужно тянуть диапазон. И распевки с этим справляются. Но согласитесь, что сама по себе распевка не может по определению научить вас круто и классно петь песни потому что задачи разные в пении песен гораздо больше составляющих здесь еще и эмоциональные моменты актерское мастерство и очень много нюансов которые распевка к сожалению не может предусмотреть а теперь давайте рассмотрим этапы работы над вокальной техникой сейчас очень Коротко и условно. Вы сначала отрабатываете какую-либо технику на речевом уровне, затем на распевке, и далее третий этап – интеграция в песню. Как обычно это происходит на обычных уроках вокала. Вы поете песню от начала до конца, и вам педагог прикрикивает «давай эмоциональнее», «давай громче», «а вот здесь давай сделай акцент», и вы в таком непонимании что же вам делать? То есть очень часто, когда вам говорят «спой эмоциональный», вы просто начинаете громче петь, думая, что поете эмоциональнее. Но на самом деле это подмена понятия. Я думаю, это понятно. И в своем новом курсе «Фундамент вокалиста» я вас просто за руку проведу по всем этим этапам. Сначала вы отработаете технику на речевом уровне, там, где вам даже петь не нужно. Это может сделать вот прям каждый человек, абсолютно каждый. Далее мы эту технику переводим в пение и затем интегрируем по моей авторской методике уже в исполнение песен. И все это будет в курсе. То есть не будет такого, что вы изучили всю вокальную технику, ну а песни там как-то сами пойте, вот, как у вас получится. Плюс, конечно же, вы сможете задавать мне вопросы, присылать на проверку ваши упражнения из курса аудиосообщениями в мой закрытый аккаунт в Instagram. И при таком подходе, при такой работе, конечно же, уже нужно невозможно не добиться результата, поскольку это индивидуальная работа. Да, это не индивидуальный урок со мной, но немножечко другой формат работы, тоже очень эффективный. Надеюсь, в этом видео я вам все по полочкам разложила и вы поняли, что если вы просто поете распевку, а иногда вы ее вообще бесцельно поете и не понимаете зачем, вы приходите на урок, вам дают распевку, ну и вы думаете, что, наверное, педагог понимает и знает, зачем он дал вам эту распевку. Но если вы ее поете и не понимаете, что вы в ней отрабатываете, какой вокальный прием, или вы тянете диапазон, или вы базовые принципы вокала отрабатываете, задавайте эти вопросы. У вас должно быть четкое понимание. Давайте все-таки э, петь осознанно, а не полагаться только на профессионализм и опыт педагога. Вы должны как ученик, как студент понимать, что конкретно вы сейчас отрабатываете, зачем вы делаете каждое конкретное упражнение. Нужно делать только эффективные техники только то, что действительно работает и всегда спрашивайте, как вы вот эти навыки из распевки или из упражнения перенесете уже непосредственно в пение, как это там будет работать в пении песен и не забывайте о важном моменте, что песня это все-таки не только техника. Сейчас немножечко все переориентируются исключительно на технику, но только техника не позволит вам петь вот душевно, эмоционально, чтобы мурашки забегали у ваших слушателей по коже. Помните об этом моменте, и если вам эта тема актуальна, если вы чувствуете, что вы так ну, скучновато поете, пройдите мой курс эмоциональное пение, он вам сто процентов поможет вывести ваш вокал на новый уровень по эмоциональной шкале. С вами была Анна Камлевская, ваш личный педагог по вокалу. Ваши вопросы жду в комментариях, давайте общаться, подкидывайте мне новые темы для видео и помните, что видео выходят каждую неделю. Подписывайтесь, если еще не подписались, и до новых встреч. Пока-пока.